наблюдая за людьми которые выиграли огромные для себя деньги определил то что они вложили совершенно эти деньги безумные совершенно бессмысленные проекты поэтому мой вывод такой безумные деньги можно выиграть только тому человеку кто мечтает их потратить безумно у вас есть высшее образование и вы хотите выиграть у вас нет никакого шанса это сделать потому что в случае если вы хотите выиграть миллиард и построить за этот миллиард станцию техобслуживания для космических и лунных модулей на луне то тогда вы их выиграете в случае если вы или кладбище для собак на луне купить землю за этот миллиард на луне и после этого поставить там кладбище для собак и отпускать какие-то там ракеты чтобы они отвозили туда собак только тогда у вас эти деньги будут и вы их выиграете но в целом если у вас разумное объяснение я хочу помочь своим детям я купила бы тогда квартиру машину там и так далее тот шансов у вас никаких. Почему? Безумные деньги зарабатывают только для безумного потрачения в безумном каком-то желании. То есть безумные деньги только безумцам идут. Карлина Апрель. Ага, вы не поняли. Когда благодаришь, отправляя сумму денег за помощь, нужно ли что-то говорить? Конечно, говорите. Покупаю свое материальное благополучие или просто отправлять деньги молча? Нет, вам необходимо стать учеником нашей школы, потому что то, о чем я говорю, оно многократно, мной уже сказано в моей первой бесплатной ступени школы и второй бесплатной ступени школы, которые выложены совершенно бесплатно а, в YouTube на моем официальном канале. Дуйко Андрей официальный канал, а также на моем канале Школа Кайлас. Смотрите и обучайтесь. Можно смотреть.